Да, как всегда, традиционно представлюсь. Меня зовут Алена Жупикова. Я являюсь создателем и идейным вдохновителем компании K-Group. Семь лет мы занимаемся тем, что повышаем культуру ведения бизнеса и приглашаем международных спикеров поделиться своим опытом, а также наших топ-менеджеров, которые успешно справляются с построением культур сервиса и people-менеджмента в рамках наших конференций. И сегодня наш гость Катя Буряева, директор сети Сильпо. На самом деле для меня это большая удача пригласить Катю в эфир, потому что с тем плотным графиком, который есть у нее, я вообще не понимаю, как эта хрупкая леди в шпагате успевает открывать магазин за магазином, когда весь мир говорит, что все плохо и у всех все падает. Они умудряются в эпоху панденомики совершать революционные вещи в диджитализации, совершать революционные вещи в открытии авторских магазинов, концептуальных. И сегодня я, конечно же, хочу об этом пораспрашивать Катю, как вам это удается. Да, я чуть уточню, я все-таки не директор Сельпо, я директор по маркетингу. Директор маркетинга, маркетинг-директор сети Сельпо, согласна. И давай начнем с моего традиционного такого вопроса о поведении клиентов в новой реальности. Мы вот уже четвертый или пятый эфир обсуждаем исследование, которое зафиксировано Маккензи и в нем указывается опять поведенческих сдвигов, среди которых взлет онлайн-торговли, онлайн снижение лояльности брендов и возврат к базовым ценностям. Что видите вы, как вы наблюдаете, какие, какие взгляды, вот на твой взгляд, что изменилось у потребителя украинского? Ну, конечно, вот те тренды, которые ты перечислила, они актуальны для украинского потребителя, да, что здесь я бы добавила, кроме онлайн снижения лояльности к брендам из особенностей, здесь мы видим такой тренд, как возрастание внутреннего туризма, и это такой... Э, ну, заметный тренд, когда гости, которые не могут, ну и люди э, не могут выезжать, и они ищут э, впечатления у себя э, в стране и э, ищут э, замену тем впечатлениям, которые они могли получать до карантина. И когда закрываются там, не знаю, выставки, фестивали, когда невозможно куда-то выехать, то э, сдвигается э, вот эта потребность в э, впечатлениях, э, и закрытие этой потребности э, люди находят в других вещах. Вот, и здесь э, как раз, конечно, это то, где мы можем сыграть на нашем поле, потому что... Э, все, что делает сеть Сельпо, это про впечатление, про создание позитивного опыта. Да? И когда наступил карантин, мы как раз задумались о том, как можно больше сейчас может себя проявить бренд для того, чтобы стать лавмарк. И по исследованиям, которые проводили те же Маккензи, очень... Яркая есть корреляция между тем, как провел, повел сюда бренд в период пандемии и восприятие этого бренда после того, как все закончится. Да? То есть насколько бренд смог проявить заботу о своих клиентах, насколько он смог... Эм, ну, Правильно себя повести, когда все вокруг рушится. вот. И, э, в принципе, вот эта ситуация, она э, стала э, таким мощным катализатором э, для развития и онлайн направления, и для развития различных там новых сервисов, потому что, когда гости вынуждены покупать онлайн, да, это мощная такая, это самая лучшая рекламная кампания Якома. E Когда гости уже сами приходят в интернет-магазины, хотят купить э, товары в онлайне. Вот. Что касается в, интереса. К внутреннему туризму, да, здесь тоже э, такие вещи проявляются, когда э, гости начинают путешествовать, начинают искать, интересоваться локальными э, особенностями для нас, э, конечно, когда мы отменили множество фестивалей, множество планов, там рухнуло сразу. Там, год работы точно у нас был перечеркнут в один момент, мы очень быстро перефокусировались согласно вот этим трендам. И у нас был, например, вот сейчас у нас идет интересный проект, мы запустили, у нас появились бренд-амбассадоры Сельпо «Арбузы». Мы сделали этот проект совместно с общественной организацией Херсона, они решили популяризировать свое направление, потрясающие виды и потрясающие места в Херсоне, куда можно поехать, и каждый год к нам приезжает баржа с арбузами, и мы решили использовать вот этот тренд, и на 200 тысяч арбузов, которые приехали в Силькон, нанесли э, наклейки со специальными QR-кодами, э, которые ведут на сайт TripMustGoOn, где ты сразу можешь почитать про э, те достопримечательности, куда можно поехать. Вот, и э, с интересом наблюдали за всплеском на этом э, сайте как увеличился интерес э, гостей когда э, сам арбуз рассказывает о том какие места есть на его родине вот из э, трендов что еще можно сказать это приготовление еды дома мы это очень почувствовали после того как закрылись э, рестораны после того как люди остались дома и ну, искали, и чем заняться, и как, да, и как воплотить вот свои какие-то те же впечатления, да, то мы видим, что у нас э, товары для приготовления, они у нас существенно увеличилась, их доля, потому что э, гости стали готовить. Mm -hmm. Какой еще тренд? Это... Э, Конечно, покупки по, ну, платежи по карте, и здесь бесконтактная оплата, она стала тоже таким <coughs> общим трендом, мы запустили там ряд проектов, у нас запустилась Вильна Касса, у нас увеличилось скачивание мобильного додатку и все больше гостей хотели делать бесконтактные платежи. Вот. Это самый забавный случай. Я даже за собой наблюдаю, когда в сельпо заходишь с маской. Мне как раз здесь напротив дома очень удобно. Открыли вы тоже за время карантина. Я такой, знаешь, маску опустил, оплатил телефоном, чтобы посиди, считал. Думаешь, когда ты уже в следующий раз придешь без телефона туда? Да, ну на самом деле телефон становится, конечно, таким все больше э, неотъемлемым элементом нашей жизни, да, и в том числе в покупках. Мы запустили проект Вильна Касса недавно, когда ты можешь, собственно, отсканировать все товары во время покупки и на кассе прийти уже на самообслуживание, пикнуть и пойти дальше. Вот. Что касается онлайн Вот как у вас, вот вы запустили онлайн, в принципе, вот в первую, по-моему, неделю или две карантины? Мы запустили как онлайн. Как <coughs> какие сложности у вас были в процессе вот такого быстрого переобувания в прыжке? То есть, что стояло за кулисами этого процесса всего, чтобы вы дали возможность клиенту быстро делать заказ онлайн? Mm. Что стало? Героизм и отвага. Но на самом деле, да, это был очень такой большой вызов для нас. Мы, в принципе, уже работала вся наша команда над тем, чтобы запустить интернет-магазин. Но, естественно, мы хотели все это делать точно так же, как мы открываем наши оффлайн-магазины так чтобы это был удобный сервис, чтобы были там э, все э, возможности Якома, e которые сейчас есть в современном мире, да, но э, столкнулись вот ситуация, да, и нам пришлось запускаться за три недели вот. Самая большая сложность была, это что? Это ну, какие-то такие элементарные вещи, которые нужно просто делать. Это отсутствие фотографий, когда нужно было сфотографировать вот, весь ассортимент. Это покрытие э, доставки э, логистикой. Вот. И первоначально, когда мы запускались, мы запускались с, э, через Глова, мы очень быстро там буквально на коленках дописали сайт, выложили ассортимент, у нас каждый день там добавлялись ассортиментные позиции, вот, и для нас очень важно было здесь покрыть также те города, куда не достают э, такие службы доставки, там, как Глова, Ракета, там, где они не представлены, да, для того, чтобы обеспечить гостям м -м, безопасные покупки, вот, и поэтому мы начали запуск собственной доставки с маленьких городов, там, куда не дотягиваются эти операторы. И дальше у нас пошло уже развитие. Сейчас у нас есть несколько сервисов. У нас есть плановая доставка, у нас есть самовывоз, когда можно заказать на сайте и забрать в магазине. Вот. И сейчас мы запускаем быструю доставку за 40 минут. У нас, возможно, там кто-то уже видел, начинают ездить скутеры э, по городу, оранжевые сельпо. И э, в ближайшее время будем продолжать развивать вот именно доставку, э, ну, быструю, собственную mm -hmm. доставку. Это круто, на самом деле. Скажи mm -hmm. мне, пожалуйста, конкурируют ли между собой в сознании потребителя оффлайн и онлайн? Mm -hmm. Знаешь, мне кажется, что это все-таки чуть-чуть разные потребности, офлайн и онлайн, и здесь эм, очень важно, что, что э, онлайн э, будет завоевывать все большую и большую долю э, рынка, большую и большую долю продаж, но <coughs> есть такие вещи, которые э, онлайн никогда не сможет заменить. И как раз вот это то, на чем мы делаем упор в своих магазинах, это на создание впечатлений, на создание опыта. Потому что, когда тебе нужно купить быстро, там, не знаю, свой шампунь, воду, туалетную бумагу, то понятно, что это такие рутинные покупки, которые ты можешь там, при грамотной настройке в ЕКОМе сделать отдельным списком, поставить галочку, как часто тебе это нужно привозить и забыть об этом. Вот. а то, что происходит в офлайне, это все-таки другая потребность, это разные э, сервисы одного э, бренда, да? то есть в э, офлайн-магазине ты никогда, э, в онлайн-магазине ты никогда не понюхаешь помидоры, да? ты никогда не посмотришь на, в глаза этой рыбе, которая лежит на ледовом столе там те же сервисные вещи, как общение с омелье, который тебе поможет выбрать э, вино к вечеру, или э, когда ты заходишь и у тебя есть просто э, такое э, желание поймать inspiration и наполнить корзину чем-то, э, вот это то, что онлайн не сможет заменить полностью, да, он может там частично закрыть эту потребность, но тем не менее, э -э, это разные направления работы по тому и другому магазину. Вот. И ну, для продуктовой розницы это особенно актуально. Если, например, там говорить о магазинах гаджетов, э -э, электроники, где ты можешь делать покупки на основании отзывов, э -э -э, и ты получишь понятный э -э продукт, да, там все больше идет сдвигов в онлайн и <смех>, больше упор все-таки вот на эту потребность и на скорость. По э, нашему бизнесу все-таки очень важным остается вот этот фактор inspiration э, experience в офлайн-магазинах. Да, на самом деле я здесь тоже отмечу, что вы не просто кто слушает и читает что-то про экономику впечатлений, вы внедряете это на практике. В прошлом году весь менеджмент группы компаний FOSE был на нашем Global Inspiring Форуме, слушали мирового эксперта Джозефа Пайна по экономике впечатлений, и очень приятно наблюдать за тем, что вы наглядный пример того, кто переводит услышанное в опыт. И вот те супермаркеты, которые вы открыли в период карантина, и в стиле Шри-Ланки, и в стиле межгалактического корабля в Днепропетровске, и а, как там, Муркотли, муркотиковая вселенная, да, собственно. Mm -hmm. Это демонстрация того, что вы действительно как бы боретесь за внимание клиента через впечатление. Скажи, пожалуйста, что это значит для сознания потребителя? И как вы это можете монетизировать? То есть как вы это считаете? если у вас какие-то метки, метрики, которыми вы определяете, что именно вот это впечатление, оно действительно классное и отреагировало на сознание потребителя, а вот это, наверное, уже нужно от него отказаться, потому что это прошлый опыт. Вот расскажи больше про экономику впечатлений на практике. А, да, ну. Э... У нас есть... Как бы общая концепция, да, ну и Сельпо, в принципе, это лидер в продукте, то есть мы, мы не играем там на поле цены, мы играем на поле сервиса, качества, дополнительных впечатлений, и открывая каждый магазин, у нас сейчас происходит, ну, такой этап эволюции, наверное, да? когда были стандартные магазины, потом появились магазины с концептуальным дизайном, потом, Сейчас мы подходим уже каждому магазину с тем, чтобы наполнить каждый индивидуальный магазин еще какими-то интересными ну, фишками и впечатлениями. Да? Вот. И если, например, там, брать карантинные открытия, то у нас был очень яркий магазин, который мы открывали на Подоле. Для нас это такая стала, ну, стал, стало событие к открытию флагманского магазина, потому что он находится в историческом месте, и для нас важно было создать э, дополнительную э, аттракцию для жителей и гостей Подола, не просто открыть супермаркет. Вот. И э, в принципе мы ориентируемся, у нас все время в голове есть такой концепт, как сделать сельпо больше, чем супермаркет зачем еще должны гости прийти в сельпо какие еще впечатления мы можем им дать и э, многое воплощается не только в дизайне но и в каких-то сервисах да то есть вот те футболы которые мы открываем рестораны в магазинах этому подтверждение. и э, когда ты можешь выбрать любое вино на полке прийти в ресторан где тебе там, очень высокого уровня шеф приготовил блюдо, и ты можешь здесь же отпраздновать свой день рождения или просто посидеть, но это не совсем как бы типичная такая история, да. Вот. Из интересных таких вещей, что мы здесь сделали и каких-то новых вещей, вот сейчас мы, например, открываем магазин в Днепре, это будет большой супермаркет, большой площадью для нас. Это такой выход не просто в не просто новое открытие, а это выход в город, собственно, да, где сельпо не так представлен, как в Киеве. Мы приглашаем гостей не на открытие супермаркета, мы приглашаем их на иммерсионную экскурсию. Ух ты. Да, мы открываемся там в стиле Никола Тесла вынахидника, да, и мы приглашаем гостей прийти и позвонить на номер, Тесла тебе перезванивает, сам Тесла тебя своим голосом проводит по магазину, отмечая разные интересные штуки, да, и это и образовательная функция, это и впечатление, это еще один повод создать ну, запоминающуюся запоминающуюся такую штуку для гостя. В, на Подоле мы открыли мини-кинотеатр «Жовтань». Мы договорились с настоящим кинотеатром «Жовтань» о том, что э, они подняли все свои архивы, которые могли... Мы достали, сделали целый фильм об истории Жовтня, о том, как он переживал разные часы, вот, и как это посчитать? Посчитать это, ну, невозможно, нельзя сказать, что Жовтня нам принес э, столько-то гостей, да, а фуникулер, который мы запустили в этом же магазине, который ездит по времени э, настоящего фуникулера, принес другое количество гостей, то есть мы... Все-таки оцениваем восприятие бренда в целом, для нас очень важно, готов ли ну, показатель НПС, готовы ли рекомендовать нас, нас гости и как этот показатель меняется во времени, но привязать это к конкретному какому-то фактору это практически невозможно, да, потому что работает огромная команда. Это и ассортимент, это и качество э, сервиса, это то, как тебя служили на кассе, то есть ну, это такой комплекс факторов, и невозможно выделить какие-то отдельные направления э, и посчитать. Но на самом деле то, что вижу я как потребитель, да, и наверняка ты сможешь подтвердить схожую понят, понятное мне видение, что вы все-таки действуете по моделям опережения ожиданий клиентов. То есть вы не спрашиваете, что они хотят, а в первую очередь вы идете на опережение и предугадываете, чем бы их можно было удивить. Ну, то есть, какое впечатление оказать своему потребителю, своему гостю для того, чтобы запомниться, правильно? То есть, вы придумываете все сами, не ожидая того, ну, то есть, что скажет клиент или что скажет маркетинговое исследование, потому что, ну, ты как опытный маркетолог, ну, наверняка обладаешь какими-то исследовательскими данными, но при этом вы опираетесь больше на собственные, как бы собственные предположения, как удивить клиента? Или все-таки вы опираетесь на какие-то исследования, и потом на основании этих исследований создаете впечатление клиента? Ну, здесь, конечно, никогда в жизни тебе гость не скажет о том, что я хочу, например, выставку украинских художников в супермаркете. Mm -hmm. да и самое главное что есть и это есть у всей команды это основная такая большая цель что мы должны сделать вау в любом направлении в котором мы работаем вот и достаточно серьезные ресурсы у нас ну и основной фокус внимания уходит на то как предвосхитить ожидания гостя и как сделать так, чтобы в итоге было, был вот этот фактор вау. Если брать ну, какие-то цифры, то, естественно, там, при вводе ассортимента, при ориентации на тот же япон e мы смотрим ну, на какие-то цифры и понимаем там, для себя приоритизацию, куда мы идем в первую очередь, что мы развиваем, какие сервисы. Первоначально мы там смотрим всю аналитику по пути гостя и опираемся на эти исследования. Плюс у нас есть, собственно, большая база по властному рахунку, где мы понимаем, кто наш гость, и мы понимаем ну, очень многие составляющие его покупок ну, и с кем мы работаем. Вот. Поэтому для нас э, очень много информации дает вот наш э, внутренний ресурс. Угу. А давай поговорим, ну, а если можно, вот я тебя попрошу, у тебя просто мессенджеры открыты на, на лаптопе, похоже, их можно закрыть, они не будут отвлекать нас сигналами. Да, простите, пожалуйста, я вроде закрыта. Да. Они пробиваются. Пробиваются. <связываются> Хорошо. Тогда продолжим. А, очень интересно с тобой еще поговорить про клиента твоего, ну про, про клиента сети Сильпо, потому что это действительно, ну их много, они исчисляются миллионами, и ну как бы я уверена, что все равно есть такое определение как жалобы, да, жалобы клиентов. Как вы относитесь к жалобам? Как соблюдать баланс между интересами компаниями, интересами клиента, то есть как вы на них реагируете? Самый ключевой вопрос – всегда ли прав клиент? Ну, здесь, наверное, два вопроса, да, клиент может быть неправ, но вопрос по жалобам, жалоба – это однозначно подарок. И то, что нам помогает расти, ну и для любого бизнеса, это, это так, да? Здесь очень важно дать инструменты для того, чтобы гость мог пожаловаться легко и быстро. Гораздо хуже, когда гость обиженный просто ушел и, и все, ты, ты об этом не узнал, у тебя нет этого сигнала. Вот. И тем более сейчас мы живем в таком диджитал мире, когда любой твой прокол, он окажется в, там, в соцсетях через, со скоростью, с которой гость может это быстро запостить. Да? Вот, поэтому для нас, конечно, очень важно собирать эти жалобы. У нас на каком-то этапе, когда ну, несколько лет назад мы даже вешали телефоны специальные в магазинах, где гость мог сразу позвонить на горячую линию. Потом понятное дело, что отпала в этом такая потребность. Сейчас у нас э -э -э, ну, мы постоянно думаем о том, как мы можем эти жалобы еще получать, И если вы Обращали внимание в сельпо есть QR-коды, размещенные на разных местах, которые спрашивает наша черга Доша за Наконду. вот QR-код, пожалуйста, посмотри. Что еще? Это пуш-уведомления после покупки, но ну, это такой стандартный инструмент, которым гости пользуются. Мы постоянно думаем еще о каких-то э, вещах, как нестандартно можно собрать эти жалобы, да? вплоть до того, что там, когда э, к нам приходит на собеседование кандидат, мы обязательно его спрашиваем, а в каком сельпо вы делаете покупки, что понравилось, что не понравилось, и дальше работаем с этой обратной связью. То есть через любые каналы идет стимулирование того, чтобы гость нам сказал, что не так, потому что ну, большие достаточно средства, ресурсы, фокус тратим на то, чтобы понять, а что еще мы можем сделать лучше, как, как улучшить сервис. Поэтому для нас это такая важная составляющая. Вот. Ну и плюс, конечно, очень много кейсов, когда правильно отработанная жалоба, она может превратить нелояльного гостя в лояльного, который потом расскажет, как, какой уровень сервиса он получил после того, как пожаловался. Расскажи, вот ты тоже упомянула, что действительно мы сейчас живем в век диджитализации, когда каждый может написать о своем опыте в сети, даже если у него просто было плохое настроение, и он не совсем прав, но он уже написал. Как вы реагируете на них? Есть какие-то стандарты отработаны, Или все-таки каждое такое, такое размещение там, в социальных сетях вы индивидуально рассматриваете? Кто за этим стоит по ту сторону экрана, скажем так? Да, ну, э, хорошо, когда гости нас тегают, и когда мы можем отлавливать эти жалобы ну, автоматически, да. Э, у нас есть служба по работе с гостями, э, есть ребята, которых, ну, которые получают эти жалобы, и дальше все зависит от того, как какого рода э, жалоба поступила. Есть какие-то стандартные вещи, есть просто вопросы, которые там задают. И если э, под эту жалобу уже прописан там, определенный э, алгоритм, то э, мы можем ее закрыть довольно быстро. Часто бывает такое, что нужно какое-то время на отработку и на ее решение. Э, чаще всего это там... Работа магазина, магазины связываются с гостем, отрабатывают жалобу и закрывают ее, ну, по итогу с тем, чтобы гость остался доволен, то есть у нас там, и делают какие-то компенсации, подарки, обязательно перезванивают гостю, плюс сейчас... Мы сами стимулируем появление таких жалоб, например, там сейчас на тесте нашей доставки, которая для нас большим фокусом является для всей организации, мы обязательно перезваниваем по выбранным номерам и спрашиваем, какой был опыт, что понравилось, что не понравилось. Не всегда гости хотят, чтобы им звонили. У нас там есть даже специальная кнопочка, что если там я чего-то не нашел из того, что гость выбрал на сайте, есть кнопочка, галочка, которую ты можешь поставить, не перезванивайте мне, пожалуйста, в случае, если чего-то нет, то сделайте замену на свое усмотрение. Вот. Но в целом это такой мощный инструмент, который нам дает много инсайтов. И мы выходим и в поля работы, например, из таких недавних примеров, да, что, что было. Мы работаем, топ-менеджмент выходит один там, день в году или больше, как у нас получается по ситуации, и работает в магазине вместе с сотрудниками магазина. Вот. И когда я стояла на кассе и упаковывала товар, да, я заметила, что многие гости приходят с своими эко со своими пакетами, и начала благодарить их за то, что вы со своим пакетом пришли. Да, и когда ты работаешь в полях, ты видишь обратную связь, обратный, ну, ты видишь фидбэк от гостя, что это такая абсолютнейшая мелочь, которая заставляет гостя улыбнуться и выйти с маленьким, но впечатлением, и мы это взяли в стандарты, рекомендации, и... Просим наш персонал благодарить гостей, когда они приходят со, своим, со своими сумками. Вот. и такие инсайты, какие-то такие вещи можно получить иногда только по в магазине, собственно. Это очень круто. И на самом деле, вот сейчас даже разговаривая с тобой, я понимаю, что вы не просто а, супермаркет продуктов питания и товаров там, повседневной необходимости, вы сервисная компания, потому что вы даже потребителя не называете потребителем, а называешь гость. Вот я слышу даже в культуре, там, да, внутренней культуре, в культуре речи, собственно. Расскажи мне, пожалуйста, а, как вы набираете людей в команду? то есть Потому что практически все, кто у вас есть, это они должны быть сервисориентированные люди, потому что у вас и менеджмент определяет как первую базовую вашу ценность компании, это ориентация на клиента, и это демонстрируется вот в том, что ты говоришь, и в тех впечатлениях, которые вы создаете. Какие критерии отбора людей в команду? То есть вы набираете в первую очередь по навыкам или за отношения? Как вы разделяете? Как вы находите золотую середину? Расскажи, где находите классных ориентированных людей в команду? Ну, здесь, конечно, очень зависит от позиции, на которой мы собеседуем, да, и, конечно, самая большая ценность, которая следует нашей компании, это гостеприимство, то есть в первую очередь человек должен быть гостеприимным во всех отношениях, да, это и гостеприимство по э, гостям, которые приходят, это гостеприимство к внутренним гостям, как, э, ну, точнее, ну, как, как мы называем наших сотрудников, да. То есть, э, ну, для меня, например, ключевым фактором в принятии решения о том, кто будет работать, это... Э, Позитивное мышление и э, человек, который будет open-minded, который э, будет готов к переменам к быстрым. Да, потому что э, если ты открываешь магазины, всегда разные, ты всегда в поиске, ты готов э, разрушить там какие-то старые вещи, чтобы создавать новое, это, для этого нужен определенный mindset и э, умение работать вот в таком состоянии, во-первых, в очень высоком темпе, во-вторых, в состоянии постоянного поиска. Угу, согласна. Э, да, опыт, конечно, имеет большое значение для… Для многих вещей, да, например, тот же ЭКОМ должны запускать специалисты, которые разбираются в нем. Есть позиции, которые, м -м, ну, в которых прежде всего это ценности, а потом опыт. Ну, то есть, э, для меня, например, как руководителя, это э, вещи, которые э, одинаково важны. То есть там, я не возьму человека с большим опытом, но другими ценностями, потому что мы просто не сможем работать в команде хорошо. А вот давай хочу вернуться еще к предыдущему твоему ответу, как раз когда вы запускали сайт, в котором была кнопочка, да, не звоните мне, если как бы там нет этого товара и можете сделать замену на свое усмотрение. И вот там с одной стороны говорят, что сегодня лояльность бренду можно увеличить через проявление персонализации, да, с другой стороны все хотят как можно меньше вступать в взаимодействие вот как бы с командой по ту сторону. И вот такие можно. Могут быть имплементированы инновации в область персонализации клиентов при такой вот ситуации? Ну, инновации в области персонализации, они, конечно, основываются на больших базах данных о том, что мы знаем о госте. Да. Есть там потрясающие примеры в мире, когда, например, Amazon имеет несколько форматов оффлайн-магазинов. Один из них — это 4 звезды на Манхэттене, где продаются товары, которые получили по отзывам гостей 4 звезды и выше. И они формируют ассортимент, исходя из того, какие отзывы они получают. Или там, например, у них есть полка отдельная, популярна в Нью-Йорке, и в ней представлены только товары, которые пользуются спросом у нью-йоркцев. Это ну, такой уже вот высший пилотаж. Если брать вот из таких примеров еще, из ритейла, вот таргет, гипермаркеты, они анализируют данные о жителях района. И на основе этой информации заполняют полки теми товарами, которые э, пользуются популярностью конкретно в этом районе. То есть это огромная операционная э, работа стоит за этим, когда ты отдельно для э, магазина, который работает в рамках огромной сети, можешь делать вот такую персони, персонификацию, вот. И, например, там, если у тебя район, в котором много детей, они увеличивают детские товары на полке, да, то есть вот такие вещи есть. М ценовые предложения, которые, там, мы используем в лавластном рахунке, которые используют многие другие операторы, не только ритейлеры, когда ты можешь выбрать те товары, по которым ты хочешь получать специальное предложение, и по ним ты, собственно, будешь собирать баллы и расплачиваться затем за покупки. Вот. Расскажи, как устроена тоже как бы обратная сторона организационного процесса ваших побожань в чеке? То есть каждый раз ты читаешь разное попожание. И это, это алгоритм он выдает, или он анализирует на основании какого-то чека, на основании какого-то поведения. Вот, и, потому что часто вот я даже замечаю, что люди стоят чек, обведенное пожелание, и с таким ощущением, что вот это именно ему, именно в этот день его настроение было э, адресовано это пожелание. Ал ⁇ ну э, никакого алгоритма, конечно, нет. Есть оракул, который э, эти сообщения в чеке нам вещает. Вот. И на основании того, что вещает оракул, они попадают в чек. Вот. Из интересного у нас есть вообще секта верующих чеки в Сельпо. Э, может быть, вы попадали на нее на просторах интернета. Это как раз такая интересная штука. Мы ее обнаружили случайно эту секту и это группа в фейсбуке где ювеналей карамбольченко он них лидер он ты можешь туда присоединиться и запустить то что тебе попалась чек с какой-то своей интересной с интересным комментарием вот и это, конечно, те гости, которые ну, супер лояльны к Сильпо, да, и мы всегда вот обращаем внимание на э, такого рода вещи. Есть там люди, которые пишут целые рассказы и статьи на основании этих чеков э, и предсказаний. Вот. И однажды, когда Ювеналий э, делал покупки, ему пришел персональный чек, с подарком от сельпо, что ювеналю, э, подавиться э, улюбленный фильм, и ось вам попкорн и э, пиво властных там марок от э, Оракула. Да, чеки, чеки гости очень любят. <реку> Я, кстати, заметила это, поэтому действительно хотела сразу знать, что же стоит за этим процессом всем. Ораку. Оракул, скажи, пожалуйста, такой вопрос, мы о нем говорим регулярно в каждом эфире, а сегодня у нас уже 16 эфир на тему клиентского опыта. Скажи, как все-таки зарабатывать на клиентском опыте, как связать метрики, показатели клиентского опыта и финансовые показатели в единую систему? Вы знаете, у меня нет ответа на этот вопрос, потому что показатели, корреляция показателей НПС и выторгов, они могут там не совпадать в определенный момент сейчас. Да? Но если у тебя растет НПС, то ты понимаешь, что вопрос выторгов он э, будет решен, э, даже если это будет э, сделано не сейчас, но в какой-то перспективе. Вот. Поэтому для себя мы выбрали вот эту стратегию сервиса и э, работы с гостем и э, создания сервисных предложений и э, улучшения продукта. Поэтому там, для нас эти показатели довольно важны, и мы э, идем в этом направлении. Как это напрямую связать, э, какими алгоритмами? Ну, у меня, к сожалению, нет ответа на такой вопрос, кроме как э, того, что э, ну, наш опыт показывает, что выбранная стратегия в улучшении сервиса приводит и к улучшению лояльности. Плюс, опять же, сейчас есть такие вот побочные эффекты, да, когда, например, собственники торговых центров, они хотят, чтобы в ключевых торговых центрах становился сельфо, а не какой-то другой оператор, что для нас всегда является и более... Э интересной переговорной позицией. Мы за счет лидерства в продукте можем привлекать для себя лучших людей, которые приходят на работу к нам и хотят работать в сельпо по сравнению с теми усилиями, которые должны предпринимать другие компании по привлечению кадров. Вот. И у этого есть очень много таких побочных вещей, которые которые делают компанию сильнее за счет работы с клиентским сервисом. Скажи, пожалуйста, какие компании и бренды для тебя являются бенчмарком? Вот, ну, как бы из, твоей, из твоего ответа я, конечно, понимаю, что видна очевидная разница, даже если ее нельзя соизмерить в цифрах и каких-то финансовых показателях, что ориентация на клиента, на гостя, она выигрышна со всех позиций, и в косвенных, и в прямых, и в росте. На кого равняешься ты, кто для тебя, там, может быть, из мировых брендов, примеры крутого сервиса, и где ты лично черпаешь вдохновение и инсайты для того, чтобы улучшать стратегии сервиса с если брать ритейл и продуктовый ритейл, то для меня очень такой яркой компанией является, конечно, американская сеть Traders Joe. И тот уровень сервиса, который они предлагают... Персонификация, тот подход к ассортименту, который э, они делают и как они создают собственные торговые марки, ну, очень вдохновляет, да? э, Мы идем своим путем сейчас и э, мы стараемся создавать такой продукт, который э, ну, будет беспрецедентным и которых э, не так много аналогов, в принципе, в мире. Да, если брать э, компании, которые меня очень вдохновляют, у меня был э, опыт э, покупки в магазине American Girl. Это тоже американская сеть. Э, для меня они являются ну, таким ярчайшим примером того, как может э, работать э, маркетинг в торговой сети, потому что когда я пришла в этот магазин, я, ну, я туда возвращалась раза четыре, я не могла поверить своим глазам и смотрела все время на очередь, которая стоит, очередь из девочек, которая стоит со своими куклами в салон красоты для кукол в этом магазине. То есть это магазин кукол, Куклы там сделаны в разных концептах, у тебя ты можешь подобрать куклу с той же одеждой, как у тебя, ты можешь себе купить одежду, ну, маленькой девочке, да, такую же ты можешь купить кукле, и там настолько круто раскрыт этот концепт, что... А, ты не можешь оттуда вы, ну, тебе становится уже абсолютно все равно, сколько эта кукла стоит, у тебя есть вот это огромное желание «хочу, я хочу» ее купить, и это то, что тебе создает там неповторимое впечатление. Или когда э, стоит этот салон, да, и у тебя есть меню там целый прескурант, что сколько стоит, сколько стоит заплести кукле-косички, сколько стоит там сделать маникюр, и цены там достаточно приличные, то есть там где-то порядка 10 долларов стоил маникюр, 20 долларов прическа для куклы. Да, и в этом же магазине есть целый ресторан, куда ты можешь прийти и отпраздновать детские дни рождения, есть комната, как в больших дизайнерских магазинах, куда к тебе приходят отдельные дизайнеры, консультируют тебя по выбору одежды. Ну, то есть для меня, конечно, этот бренд, он является таким большим примером, как из очень простой вещи, ты можешь делать вдохновляющий сервис, и сколько всего интересного ты можешь придумать, если ну, будешь ориентирован на создание вот этого впечатления. Слушай, я, я прямо сама под впечатлением, мне кажется, что я уже забыла всю речь и, и что у тебя спрашивают, потому что мне хочется после нашего эфира заглянуть на сайт и посмотреть, что же это такое, потому что мне казалось высшим пилотажем, когда есть салоны для маленьких карманных собачек, костюмы, одежды и платьицы и гардеробы для животных, но так, чтобы салоны для кукол, это уже, это действительно стоит, наверное, посмотреть и, и вдохновиться этим впечатлением. Да, мне очень, кстати, понравилось, у них есть куклы для абсолютно любых э, девочек, есть куклы с культурными особенностями, да, вот как они рассказывают истории через кукол, там есть, например, кукла Ребека Рубин, это дочка еврейских иммигрантов из России, которая переехала в Америку, и как она привыкает вот к своей жизни новой, под каждую куклу есть огромная книжка с историей этой куклы, для нее там можно отдельно купить, набор для встречи шабата вот как рассказано для разных кукол есть куклы э -э -э, без волос э -э, для деток которые больны раком есть куклы в инвалидной коляске ну то есть ты очень много всего того что развивает твою любовь к бренду и э -э, желание желание иметь эту игрушку у себя дома. То есть ты покупаешь не, не игрушку, ты покупаешь целую историю. Катя, расскажите, пожалуйста, о магазине плюшевых медведей, которые можно собрать в магазине по своему рецепту. Да, это тоже очень интересный пример. Тоже в Америке это сеть магазинов Build a Bear. Достаточно такой популярный формат. Мне... Мне было очень интересно туда попасть, когда я пришла, ты можешь собрать, взять, выбрать основу, такую, как тканевую для своего мишки, выбрать для него костюм, и в центре зала стоит большой такой куб с холофайбером, который, и сотрудник, который набивает холофайбером того мишку, которого ты для себя составил. Вот. но для меня, конечно, самым большим впечатлением там было, это то, что мне не продали этого Мишку, пока я не сказала ему клятву верности и не повторила за э, сотрудником. И в каждого медвежонка вкладывается сердечко, э, которое ты э, зажимаешь сначала в руке, потом ты его должен потереть в, возле сердца и сказать, что ты его всегда будешь любить, потереть там, ногу и тоже что-то сказать, ну, в общем, пока я не рассказала на своем ломаном английском эту клятву, меня на кассу не отпустились. Вот это впечатление, вот эта привязанность эмоциональная, круто! Скажи... А, еще как бы вот я, мы говорим тоже про про то что вы плати, создаете всегда выдающийся отличающийся неординарный сервис Какие фишки? Вот, например, у Амазона, да, есть э, в любой переговорной всегда присутствует пустой стул. Вот этот пустой стул, они рассматривают стул клиента. Вот что есть в сельпом, когда вы утверждаете ту или иную концепцию, там, магазина, ту или иную деталь программы лояльности? Вот что есть у вас внутри такого ритуального, которое помогает вам ä, помнить ä, вашей одержимостью впечатления? Что у нас есть ритуального? но ну, у нас вообще очень интересный офис. Очень жаль, что мы сейчас работаем в основном на удаленке. У нас есть, например, переговорка о счастье, которая называется «Счастье», и когда вы заходите в нее, вы видите разные клетки эндорфинов, чтобы наглядно показать, что именно такое счастье. Вот. Какие-то ритуалы мы... Мне хотелось бы сказать, что мы используем какие-то ритуалы, но самое главное, да, что происходит, когда происходит magic, когда мы придумываем разные концепты или разные сервисы для гостей, это... Обмен э, мнений — это такая банка с огурцами из той команды, которая у нас есть. Да? То есть, когда у тебя такой в банке огурцов э, яркий рассол, то ты сам опыляешься от тех людей, с которыми ты работаешь. У нас довольно сильная команда с большим опытом. Из интересного, например, вот как мы вдохновляем еще друг друга. У нас есть закрытая группа, где мы делимся разными э, вау-штуками. Кто что увидел за границей или э, где-то у нас, или если посетила какая-то идея, которую, может быть, мы не реализуем сразу, но которая может вдохновить на какие-то э, решения э, в дальнейшем. Вот мы делимся такими штуками в этой закрытой группе и часто какие-то интересные идеи мы берем оттуда из нашего общего банка, который мы собираем там в нашей компании. Класс. Что посоветуешь э, почитать? нашим слушателям, кто хочет улучшить код свой первоклассного сервиса, может быть, какие-то подкасты послушать, может, на кого-то подписаться порекомендую. Ну, кроме того, что нужно читать тебя и смотреть, что происходит в сети сельпо, потому что вы действительно можете являться крутым бенчмарком не только для розничных сетей, а и для других сфер бизнеса. На самом деле мы тоже от вас вдохновляемся, вместе с вами вдохновляемся и думаем, как даже в ивент-отрасль можно перенести опыт, опыт сельпо, признаюсь. Спасибо. Ну, из э, э, я сейчас слушаю часто подкасты. То есть для меня сейчас э, я все время ищу какие-то какую-то информацию вот как раз об опыте, о том, что э, где можно подчеркнуть э, идеи. Мне сейчас очень нравится подкаст, могу посоветовать, но он называется Experience This. Он на английском языке, и там есть разные выпуски, когда и ведущие обсуждают между собой, они делятся разным конкретным опытом в разных бизнесах, которые пережили там они, либо их слушатели. У них есть сайт, который иллюстрирует то, что ты слышишь в аудио. И там они, например, рассказывают о каком-то из последнего выпуска, я вчера слушала, они рассказывали об отеле э, где-то в Азии, когда э, они пытались улучшить клиентский сервис и... Э, они поняли, что очень большой болью является вот этот вот процесс регистрации. Когда ты приходишь на стойку, тебе надо долго ждать, пока твой номер найдут и так далее. Вот. И они подумали о том, как это облегчить, и они сделали целый ритуал, когда гостям э, с детьми приезжают э, на радиоуправление машинка, она берется неоткуда, и в ней привозят для детей там разные игрушки и предлагают там, подогонять эту машинку, пока регистрируются родители, да, или устраивают какие-то черепашьи перегоны. Ну, то есть, есть вот этот подкаст, чем мне очень нравится, это тем, что там есть конкретные примеры, когда у тебя не просто там вода, вода, вода, вода, а у тебя есть конкретные э, пункты, за которые ты можешь зацепиться и которые тебя могут вдохновить тоже на какие-то маленькие штуки. Так, например, у нас появился сервис в э, Сельпо, но, к сожалению, в одно время карантина мы его отменили. Это очень легкая штука э, для детей, называется «Найди игрушку». Когда приходят гости, они видят такой знак, что где-то здесь спрятан медвежонок Бо, либо там этого медвежонка сотрудники наших разных магазинов называют по-разному, то есть это на их усмотрение, как назвать этого медвежонка или любую игрушку. И если ты находишь в зале этого медвежонка и приносишь на кассу, то тебе дают подарок и поздравляют с тем, что ты такую штуку нашел. Да? И это стоит ну, ничего, это стоит 2 копейки. Это мы увидели очень хороший фидбэк там от наших гостей в соцсетях, но это то, что тебе добавит восторга и то, что реализуется очень быстро. Слушай, я под впечатлением на самом деле, и вот хочу тебя в завершении нашего эфира пожелать нашим слушателям что, вот, что должны делать они внутри вот, для того, чтобы быть настолько одержимым сервисом и одержимым желанием произвести впечатление на своего гостя. Mm -hmm. Что нужно делать? Понимаясь этого кода, да, вот, раск... вот по своим ощущениям. Uh, вы знаете, мне кажется, что здесь э, заложена еще основа саморазвития, потому что когда ты создаешь крутые вещи, ты постоянно развиваешься, ты узнаешь что-то новое, и делая э, какие-то вот сервисные предложения от небольших до э, каких-то масштабных, для тебя это постоянно какой-то уровень развития, потому что если ты идешь в э, стандартные механизмы, то у тебя... Ну, Грубо говоря, каждый день повторяется одно и то же. Когда ты сам себя челленджишь и э, ищешь в окружающем тебя мире, в историях, в э, тех местах, которые ты посещаешь, как ты можешь перенести это из впечатления, которое <coughs> создает для тебя окружающий мир, во впечатление для э, того э, клиента, с которым ты работаешь, э, то это развивает тебя в том числе и, как бы, э, очень драйвит то ощущение, что ты можешь менять мир в какой-то степени. Да? то есть влияя на большое число своих клиентов, добавляя какие-то э, интересные впечатления, вещи, сервисы, ты э, немножечко меняешь мир. Если это любопытство есть в тебе по умолчанию, а вот как, еще вот напоследок спрошу у тебя. А если ты сталкиваешься с сопротивлением команды на пути внедрения инноваций или каких-то идей, как ты э, как ты справляешься с этой историей, да, как ты, может быть, переубеждаешь, убеждаешь, то есть, есть ли у тебя какие-то разочарования по поводу того, что кто-то может не увидеть ценности вот в идее, в инновации, которую ты хочешь принести, как вот с этим сопротивлением команды справляешься? С командой, ну, как правило, у нас нет такого сопротивления инновациям, потому что ты, когда попадаешь в эту среду, и ты работаешь в, э, ну, с критической массой людей, у которых есть там, определенный настрой, то ты ну, не можешь по-другому. Да, если ты не тот человек, то ну, ты не сможешь работать. Вот. есть конструктивные какие-то вещи, мы постоянно дискутируем о чем-то, да, когда, там, сотрудник, может сказать, не, это, там, фигня полная, и давайте подумаем вот в другом направлении, самое главное, это то, чтобы была инициатива, и это был не какой-то просто протест ради протеста, а обоснованный протест, тогда это круто, да, почему мы должны сделать не так, а иначе, и к чему это приведет. Это очень часто рождают какие-то лучшие идеи и на самом деле очень важно иметь людей в команде с критическим мышлением и с тем как бы взглядом, который позволяет тебе не просто идти по тем задачам, которые тебе сыпятся и нарезаются, да, а смотреть все время со стороны гостя, ерунду ли мы сейчас делаем, а смотрит ли гость на этот сервис так же, как видим его мы, или, или происходит что-то другое. Вот. Это было очень интересно. Алена, спасибо большое, что позвали на эфир. Я, я смотрю, что у тебя уже просто экран засверкал уведомлениями разными, пока я забрала час твоего внимания в этом эфире. К сожалению, Катя не сможет быть с нами в офлайне 18 сентября, потому что, как я говорила в начале, очень насыщенный график, но я хочу поблагодарить ее за эфиры, что мы нашли час времени поговорить здесь. Мы обязательно выложим запись сегодняшнего эфира в понедельник в социальных сетях. Кто захочет поделиться с коллегами и Вдохновиться твоими историями, историями успеха команды. Это будет доступно. Ну, а я приглашаю 18 сентября всех принять участие либо в офлайне, либо в онлайне на Customer Experience Management 9 мероприятия, где мы говорим о коде первоклассного сервиса. И хочу всем пожелать прекрасных выходных, отличного завершения этой недели. Пятница, как всегда, у нас была интеллектуальная в эфире Customer Experience Live Talk и вдохновение нами, крутых инсайтов. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, пока. пока.